Здравствуйте, меня зовут Валентина, я участница курса «Свое дело за 21 день». Сначала хотела бы поблагодарить Анну и Юлию за предоставленную возможность создать свое дело в интернете и научиться его продвигать. Что хочу сказать насчет курса. Курс очень замечательный. Информация вся дана кратко, четко, ясно. На все интересующие вопросы Анна с Юлей давали четкие, конкретные ответы, причем ответы мы получали очень быстро, несмотря на то, что в основном шла переписка через почту. Участницы курса тоже очень дружелюбно были настроены, очень хорошо друг друга поддерживали, то есть, если у кого-то опускались руки, естественно, мы друг друга пытались поддержать на плаву, то есть чтобы не сложить ручки. Значит, цель, моя, моя цель, с которой я пришла на этот курс, это я хотела довести свое дело до конца. То есть когда-то я создала свое дело, но потом его забросила. Видимо, не хватило мотивации. В этот раз я решила его возобновить, решила его продвигать и уже идти до конца. Ну и чтобы не быть голословной, на этом видео вы увидите ссылку моего создания, так скажем, моего шедевра. Это результат моего участия в курсе свое дело за 21 день. Ну и по нему можно будет судить уже, каковы результаты, каков этот курс и что он дает. Всем так скажем, потенциальным участницам хотелось бы пожелать, не раздумывая, покупайте курс, начинайте свое дело и становитесь успешными.